Всем привет, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет выпечка, и мы собираемся приготовить фирменный десерт из Бретонии. Не Британия, а Бретон, регион на севере западе Франции. Несомненно, это одна из фирменных блюд бритонской кухни. Своей известностью этот десерт обязан не только необычным сочетанием тающего молочного вкуса с соленой корочкой и чернослива, но и простотой приготовления и доступностью ингредиентов. Так что оставайтесь со мной! А мы начинаем. История фара начинается в Западной Бретоне. В стародавние времена все, что было необходимо для приготовления этого замечательного десерта, можно было найти в любом доме. Добыться особой текстуры несложно. Достаточно смешать сахар, муку, яйца, молоко и масло. Кроме классического рецепта, есть вариации с черносливом. То, что мы собираемся приготовить. Можно с любыми сухофруктами или же яблоками. Это тот пирог, который может приготовить даже ребенок. Итак, что нам понадобится для приготовления? Я накануне вечером замочил чернослив в коньяке, взял порядка 200 граммов сушеного чернослива, добавил порядка 100 миллиграммов коньяка. Если нет коньяка, можете использовать темный ром или же виски. Для безалкогольной версии, я знаю, что много мусульман смотрит мой канал, можете использовать апельсиновый сок. Пол-литра молока, 60 граммов сливочного масла, 1 стручок ванили или же ванильного экстракта. Еще нам понадобится 2 целых яйца и 2 желтка, 80 граммов муки, 100 граммов сахара и 20 граммов манной крупы. Итак, друзья мои, первым делом займемся тестом. Берем сотейник, добавляем сюда молоко и сливочное масло. Ставим на средний огонь, чтобы масло растопилось. Далее берем миску, добавляем сюда муку с сахаром. Затем берем ваниль, порежем пополам. Так. Достаем содержимое. Добавляем к сухим ингредиентам. Стручок ванили не выбрасывайте, добавьте в сахар, и ваш сахар будет более ароматным и вкусным. Сюда же добавим немного соли. Все хорошенько перемешаем. Так. Далее, друзья мои, добавляем 2 яйца и 2 желтка. Все хорошенько перемешиваем. Вот так. добавляем молоко с маслом в наше тесто, добавляем очень осторожно, с тонкой струйкой, вот так. Далее, друзья мои, берем блендер и пробываем до однородности, чтобы не было комочков. Все обязательно процеживаем. Тесто наше готово. Видите, все очень просто. Теперь займемся формой для выпекания. Форма у меня диаметром 23 сантиметра. Намажем сливочным маслом. А затем посыпем манкой. Вот так. Все распределим. Да. Далее глилочки чернослив на дно формы. Я алкоголь убрал. Она уже сделала свою работу. Так что выкладываем наш чернослив. Напоминаю, с чернослива я убрал косточку. И вам того же советую. Теперь все это зальем нашим тестом. И отправляем в заранее разогретую духовку при 210 градусах режим вверх-вниз примерно на 45-50 минут. Ждем. И вот, друзья мои, посмотрите на это. Он только из духовки, горячий. Вы не можете есть этот пирог горячим Идеальная температура для этого пирога. Чуть теплой или до комнатной температуры. И еще обычно ее подают с чашечкой кофе. Поэтому первое, что мы сделаем, мы подождем и увидите очень быстро, как в суфле оно упадет, потеряет свою толщину и станет более твердым. Так что дадим ей остыть, а потом я покажу, что у нас получилось. Посмотрите просто на текстуру. Это почти как между заварным кремом и пудингом. Немного... Упругие, но очень мягкие и нежные. Давайте попробуем. Вау! Боже мой, какая это вкуснятина! Просто не описать. Это очень вкусно, невозможно описать. И согласитесь, готовится из самых простых и доступных ингредиентов. И что самое главное, готовится очень быстро. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайки, Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.